Запага в, в потертой блузе, с бодуна, во всей красе шел мужик по кукурузе, по сжатой полосе. В пиджачок торчал кукуруза, из цыгарки шел дымок, думал, вот же кукуруза. Дальше думать он не мог. Вдруг зарявкли моторы. Подошел к комбайну в строй, а в комбайне тот, который, а в соседнем тот, второй. Куртка, фирменные расцветки, в окружении поселян, и в руках у них ракетки. И у каждого валан, неприступный, как гостайна, и стремительный, как джиг, Путин вышел из комбайна. Путин. Тут и сел Вышел солнцем Россиянин Наступил в родную слизь Что трясешься, россиянин? Это правильно Трясись Увидавший пред собой их Поселянин заблажил Как же вас сюда Обоих Чем я это заслужил? Неожиданно доступен Вербовать-то мостак. Да не бойся Промолвил Путин. Мы с демоном просто так. <свят> просто нынче за обедом, доедая из эскалоп, мы подумали с медведом Замутить еще бы чтоб. Все мы делали, чего там, забавляя всю страну. Управляли самолетом, погружались в глубину. Нежной дружбы не таили, пили рок, коров доили. Твиттер, свитер, макинтош, лыжи, танцы, все, что хочешь. И в производе чаши чайной был ответ произнесен. Мы ни разу на комбайнах не играли. В ни в России, ни в Союзе так не делали, скажи. И при этом в кукурузе. Пишнейшей, чем <свят> Совершенно оболванен от таких серьезных тем. Тихо ахнул поселяние. Вот же круто. А зачем? <свят> Путин. Путин скушал эту дерзость. И ответил мне по лжи. Чего еще тут делать? Ну, неправильно, скажи. И мужик, напрягший память, так и брякнул королям. Правда, лучше вам неправильно Лучше так вот, по полям. Чтоб ракетки и валаны, и комбайн для куражу. А какие ваши планы? Я хоть бабе расскажу. Иисус мешкаю, как ангел, он сказал, примерно так, то ли на лыжах в акваланде, то ли в танке на жертвах. Что тут скажешь, что предложишь, лежа в страхе на столе? Как ты так без литра можешь? Да уж, мол, он, могу.